Человек, допустим, все, дозрел, да, да, уже хочет чудо, он начинает двигаться. И вот он полез, вот все, он начинает вылазить. Чем выше он сюда, на выход, как говорится, из ЗДЦ, тем успешнее ему помогать. То есть, понятно же, да, что я призываю всех помогающих, люди, стойте здесь. Пожалуйста, вот, вот ваше место. Место помогающего здесь. Место помогающего не здесь. Находясь в собственной ЗДЦ, мы не помогаем, выталкивая отсюда. Истощение и выгорание неизбежно. Вы будете болеть, вы будете психологически истощаться, в конце концов, еще хуже. Так нельзя. нет. Некоторые мне говорят, ну как же так? Ведь ЗДЦ периодически случается, что же мне не работать в помогающей профессии. Мне что? Бы? Просто ваша ЗДЦ должно отличаться от ЗДЦ клиента. Но это элементарно. Если у самой не нравится в личной жизни, нельзя вести программы или работать в частном консультировании по тому, как наладить личную жизнь. Здесь вы в этом месте сами смажетесь своим его переносишь, это называется проекция, все и переносим на клиента, решаем свою проблему за счет клиента, но там катастрофа, а количество тренингов, когда денег мало, ну в смысле у тренера мало, поэтому он говорит, тренинги по деньгам, ну чтобы стало больше у него, естественно. Все же тоже хотят денег. Это правильная идея, что раз люди тоже хотят денег, и вы хотите денег, что вместе вам веселее. Вот. Но тогда нужно сколачивать команду, говорить честно, у меня нет денег, у тебя нет денег, пойдем вместе деньги зарабатывать. Понимаете? Нужно вычленить для себя беспроблемную зону на данный момент. И по ее поводу, естественно, пожалуйста, оказывайте. Есть масса таких сфер, просто, ну не есть, а со своей задницей работаете у другим человеку, у которого, у которого все хорошо, нет задницы, да, да, ну а как? Учиться нужно успешно, мне повезло, у меня была очень хорошая школа, в связи с тем, что тогда еще не было учеников, учеников, учеников, учеников, были только учителя, они приезжали, поэтому я училась у учителей. И нам просто вдалбливали это в голову. Есть этика специалиста, ты сначала живешь в правде, сам этой правде и учишь. А вот где у тебя неправда, тому не учишь. С этой неправдой ты работаешь, это совершенно нормально. У нас всегда есть сферы для развития. Поэтому нет никаких проблем, вы всегда можете быть заняты, потому что ползущих вверх достаточно. По теме, где вы успешны. Итак, конечно же, эти люди тоже приезжают на тренинги. Вы тоже можете некоторые уже пережив некий кризис, О -о -о, все достало столько лет. Очень часто люди ко мне попадают, например, с такими словами: я три года, пять лет, семь лет, 10 лет. Пытаюсь решить эту проблему, хожу везде, не могу ее решить. Вот он, вот здесь вот ходил. Все ходил, со своими круги водил, хороводил там с такими же. Вот, все они по интересам, по проблемам создавали. Но, наконец, его надоело, потому что у души появился некий план. Было время, я бы сказала так. Когда вы говорите, о, я столько времени потерял. Вы не можете потерять свое время. Значит, у вашей души был отпуск временно. Знаете, у вас было просто три года, семь лет, 10 лет. Ну, ну, вот эти блуждания. Вы получали некий опыт личностный. Вы как-то плавились, вы как-то трансформировались. В конце концов, кто вам сказал, что бабочка только за две недели? Ваша бабочка за 10 лет уникальна. Все. И вот вы поползли есть некое движение, прекрасно, вы начинаете искать, вы хотите ускорить этот процесс, кто бы вам помог забраться сюда, прекрасно, вы приезжаете, и хоп, тут только руку протяни, потому что вы сами карабкаетесь, это очень благодарные клиенты, я просто знаю, что есть специалисты в группе, поэтому я вам говорю, что давайте лучше охотитесь за ними, не за теми, у кого совсем все плохо, и они не хотят помощи как раз. И они только энергию тянут. Ну, вы же помните, как это происходит. А вот именно те, которые врут, где да, да, да, дышать, дышать. Как дышать? Не так, по-другому. Вот. вот, это все в порядке. Все получится. В конце концов, все, выбрался, ура. Вот он, рядом стоит. Я специально нарисовала чуть выше. Почему чуть выше?